Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Белыч, и сегодня у нас анонс розыгрыша. Я решил разыграть несколько призов, поскольку каналу моему исполняется 2 года, это будет 3 августа, и тогда же мы подведем итоги. То есть до розыгрыша где-то примерно порядка 20 дней. Что же мы разыграем среди вас, дорогие подписчики? Первая это видеокарточка 1060 на 6 гигабайт видеопамяти от фирмы KFA2. Мне кажется, желанный кусок для многих геймеров, то есть это очень даже неплохой вариант. Соответственно, если у вас нету карточки, если у вас стоит какое-то старье, да и для майнеров тоже будет, мне кажется, интересной. Второй приз, скажем так, не менее интересный, это вот такой вот SSD-накопитель формата M2 от фирмы Corsair на 120 гигабайт с высокими скоростями чтения записи. То есть 3000 на 2400 где-то. Соответственно, третий приз, тоже не менее интересный, корсаровские вентиляторы. Три штуки с небольшим хабом для их подключения. Соответственно, не новые вентиляторы, потому что они стояли у меня, я их тестил, вот, но они в отличнейшем состоянии, полная комплектация, коробка, все дела, все в порядке. Вот, ну и четвертый маленький приз, это тот кулер, который мне давала на обзор компания Aerocool, решил его тоже отдать. Возможно, кого-то он осчастливит. Для охлаждения простенького i5 или i7 без разгона его вполне хватит. Теперь давайте поговорим о том, как же все это добро выиграть. На самом деле ничего сложного от вас не потребуется. Первое, что вам нужно сделать, это зайти на YouTube в данное видео и сделать его репост в любую социальную сеть, какую хотите конечно желательно чтобы это был контакт, но в принципе тут я вас не ограничиваю. Далее вы идете в описании к видео, там будет соответственно ссылочка на форму, которую нужно заполнить. В форму выставляете ссылку на свой репост, чтобы мы соответственно могли узнать, что вы выполнили все требования. Также вы пишете свою фамилию, имя, отчество и свой адрес, куда вам нужно будет доставить при случае выигрыша. Сразу говорю, что это нужно не просто так, потому что я так хочу, а чтобы мы не получили 6 Ивановых Иванов Ивановичей, да, которые, соответственно, живут по одному адресу, чтобы не было никаких накруток и чтобы не было повторяющихся людей. Следующее, что вам потребуется, это, конечно же, быть подписанным на мой канал. Соответственно, вы вставляете ссылочку на свой э, аккаунт на YouTube, свою страничку, чтобы я мог посмотреть ваши подписки. Чтобы я мог посмотреть ваши подписки, подписки должны быть открыты. А как это сделать, вы сейчас видите у себя на экранах. И все, все, что вам осталось, это, соответственно, ждать, пока конкурс закончится, и мы огласим результаты. Сразу хочу сказать, что доставка будет за мой счет, поэтому никаких тут обманов не будет. Соответственно, результаты мы определим с помощью обычного рандома. Я сразу уберу все те варианты, которые задвоены и так далее, то есть, где не заполнены какие-то поля, чтобы, скажем так, убрать тех людей, которые не выполнили все условия. Вот, и, соответственно, проведем розыгрыш, а затем я уже оглашу его результаты на YouTube. Все будет под видео, чтобы... Все будет в формате видео, чтобы вы могли удостовериться, что мы никого не обманули. Вот как-то так, дорогие друзья, так что если вам понравилось данное видео, то скорее бегите, выполняйте все условия. Я надеюсь, что вам именно повезет. Всем еще раз спасибо и удачи вам, друзья!